Центр зря называется холистический. И наши наставники нас учат тому, что если проблема ну, как бы уже отразилась в теле, то она уже давным-давно и случилась где-то ну, на тонком плане в сознании. То есть где-то мое неправильное отношение к жизни, к Вселенной сдавило меня настолько, что тело надорвалось. А занятия в Центре с учителями дали мне вот это понимание, ну, что вот, вот, вот сейчас... Я делаю ошибку. Ну, например, что-то произошло, и я начинаю поднимать голос, повышать голос на, там, на человека или там, на людей вообще, или где-то там на заправку. Ну, как обычно, да, это неосознанно случается. Или, например, мне предлагают какую-то сделку, и я понимаю, что она ну, такая, 50-50. Вот. И раньше я бы легко бы пошел, наверное. Ну, это же деньги, это же бизнес, как бы, не школа гуманизма. да. А после вот этого, после каких-то лекций, там, медитаций и всего-всего, то есть это как бы комплексно. мне никто конкретно не говорил, что так, ну, там, ты не ври, ты не воруй, там, еще что-то, этого нет, естественно. Мне говорили о космическом законе, что все взаимосвязано, что за любое действие будет, ну, как бы последствия, да? и оно, само собой, легло во, у меня в сознании, и, наверное, вот, вот это и помогло мне постепенно, постепенно, в каждый момент времени, в ситуации с каждым человеком ну, начинать поступать как-то более-менее тактично по отношению ко вселенной, к миру. Ну, естественно, ко мне. И вот, вот это вывело меня из, из больших долгов, из большого состояния в теле, из грубого города, тяжелого в плане жизни. Из много-много там препятствий, но вывело, я я живу в одном из лучших наверное, мест в мире в нашей стране. Да. Сочи – это фантастический город с прекрасной природой, морем, центром.